Йоу, ребятки, бриф, hello, С вами Вот ТВ. Сразу я сказать и поблагодарить за ваши лайки и подписки. Я хочу... Сто подписчиков спасибо, я вам очень рад. Что хотите, вы стримок или может быть АМОНК. Знаете же, что я вам благодарен за всё.